Мы томаты, мирные люди, сердцем преданные родной земле. Искренне дружим, силой загоряем, мы в трудолюбивой томатной стране. Славься, земли, начи светлое имя! Для народов томатный союз Наша любимая мать отчизна Вечно живи и крепчай томатный союз Вместе с братьями храбрых Мы защищали родной порой Битва за свободу, битва за судьбу Свою девалью знамя Победы! Славься, земли, нашей светлое имя! Славься, народов томатных союз! Наша любимая мать очистна, Вечно живи и крепчай томатный союз! Дружба народа, сила томата. Заветный солнечный путь Гордош возвейся в ясные выси Знамя победное томатный флаг